Анна, я вас очень прошу и коллеги не обижаться за то, что я сейчас скажу, но в смысле, что это... Угу. У меня сложилось впечатление по итогу курса, что я очень с завышенными ожиданиями пришла в свое дело. Поясню, в чем дело. Все равно внутренник у меня пришло понимание, что внутренняя коммуникация это во многом сопроводительная деятельность. То есть без условно помните, мы как-то обсуждали, что 20% работы внутреннего коммуникатора это вот поддержка каких-то HR-инициатив. Вот. Ну, если, примерно, если, да. да. Если HR не будут там заниматься развитием корпоративной культуры и другими вещами, условно, и у нас работы не будет. Uh -huh. вот. вот это, наверное, мой сайт то есть не то, чтобы сама по себе деятельность ничего не значит, но она очень-очень сильно завязана на других. Давайте так. Вот я сейчас параллельно веду курс мастер внутренних коммуникаций для людей уже, которых, ну, которые претендуют на руководящие позиции, на позиции бизнес-партнеров и так далее. И этот вопрос мы с ними обсуждаем, обсуждали сегодня утром на этапе. Смотрите, МВК или очка это базовый курс для тех, кто входит в профессию, для тех, кто должен знать инструментарий, правила, понятия. И без него никуда, потому что, ну, говорить, я сейчас тут все буду управлять, если ты не понимаешь, как это работает, нельзя. По поводу запросов на самостоятельность. Я знаю внутрикомов, которые в прямом подчинении все, да, и у них высокий, как бы, уровень самостоятельности принятия решений. Ну, во-первых, это очень сильные люди, да, вот личностно сильные, у них отличный контакт, SEO, и бизнес прям сильно завязан на качество сотрудников. То есть на то, какие там сотрудники, насколько они там. Такие, секи, пятые, десятые, и если они будут не такие, бизнес развалится. Не везде так. И да, коммуникации вообще-то говорят, так же, как и HR. Ребята, это саппорт. Вот сколько вы не надувайте щеки, да, там и не говорите, что ой, люди наши все, там, не знаю, там, коммуникации наши все, и то, и другое, это саппортные поддерживающие функции. Так в принципе, как и функция, например, юридического или комплайн-сопровождение. Ну, по их мере значимости уже там каждая компания решает сама, но это все равно обвес, а вес вокруг основной части бизнеса. Ну вот, здесь никаких иллюзий, конечно, быть не должно. Вот, я к тому, что, возможно, они у меня были. Ну, тогда <с это вопрос не к нашему курсу. Нет, до курса именно. Вот, как бы я считаю, что курс мне дал это понимание, я считаю, что это ценно. Далее, очень важной мыслью было то, что мы не информируем, а дел, ну, выпускаем информацию какую-то вовне для того, чтобы подталкивать добиться... людей к действию. Да, подталкиваем. И, естественно, это тоже был мой грех, подтягивать задачу к цели, а не наоборот. Вот. Наверное. И, ну, естественно, по поводу метрик, что... Все, ну, мы должны быть максимально аргументированы вот, в момент, когда нас спросят. Да, конечно. Ну и в целом, друзья, кто как бы думает над этим, приходите на курс мастер и в целом начинайте мыслить в парадигме, что неважно, как вы называетесь, там, внутриком или HR-бренд, там, коммуникации или HR, либо вы предоставляете бизнесу такую помощь, поддержку и сервис, что он прям вот, ему круто, его прям прет, то есть вы решаете его проблемы, и тогда вы становитесь бизнес-партнером, то есть участником процесса по созданию бизнеса. И вас ждет карьера. Либо вы классный мегапрофессионал, который лучше всех умеет там я не знаю делать СММ, или телевидение, или порталы, и тогда вы как бы строите горизонтальную карьеру. Вы в одной компании делаете самое хорошее телевидение, потом в другой компании делаете самое хорошее телевидение, потом там, через пять лет открываете консалтинговое агентство о том, как делать самое хорошее телевидение в компаниях. А, понимаете сами, да, что это немножко разные треки. Либо вы оттачиваете профессиональное мастерство в какой-то нише да, и как бы двигаетесь здесь из компании в компанию по горизонтали, а, либо вы учитесь отвечать на вопрос, что я могу сделать, чтобы бизнес был более эффективным.